Добрый день, коллеги! Сегодня мы поговорим про социальные финансы, даже про социальные инвестиции. То есть, если у вас есть деньги, и вы готовы их вкладывать во что-то, хотите заработать, но при этом вы хотите еще и нанести непоправимую социальную пользу, то мы вам рекомендуем воспользоваться несколькими инструментами, которые уже начинают появляться на российском рынке. Первый инструмент. Вы можете купить акции, ну, вернее не акции, а облигации, так называемые социальные облигации, на текущий день на московской бирже есть сектор устойчивое развитие, и в рамках этого сектора продаются так называемые зеленые облигации и социальные облигации. Сейчас этот сектор только появился и только формируется, но тем не менее у вас уже в будущем есть такая возможность зайти туда, купить для себя ценные бумаги и а, зарабатывать и одновременно, соответственно, наносить пользу либо через социальные воздействие, либо через экологическое воздействие. Это первый вариант инструмента, который есть. Второе – это так называемые социальные банды. Что это такое? Это тоже новый финансовый инструмент, который прорабатывается Внешэкономбанком Российской Федерации, и он предполагает собой так называемую плату за успех. То есть вы вкладываетесь, ну, это возможность для тех, кто крупный донор и у кого есть много денег. То есть вы, по сути, финансируете некую программу на территории, которая через 3-5 лет приводит к существенным социальным изменениям. И вы, де факто, вкладываете свои деньги, ищете подрядчика-провайдера, например, услуг, или нескольких провайдеров услуг из числа социально ориентированных некоммерческих организаций или коммерческих организаций или социальных предпринимателей, которые решают вот эту вот социальную проблему. Соответственно, через 3-5 лет вы показываете результат, и государство, то есть субъект Российской Федерации, говорит: Вау, вы молодцы, и вам по сути компенсирует полностью затраченные деньги на реализацию данного проекта. Плюс он еще дает некую маржу, которую вы заработали на реализации данного проекта. Но, естественно, вот эта вот э, прибыль она, и, собственно, те деньги, которые затрачиваются на социальный бонд, они идут из экономии полученные от решения вами, той социальной проблемы, которую вы решили на территории. То есть, например, есть такие кейсы в международном пространстве. Это профилактика вторичных рецидивов среди заключенных. Или то, что сейчас пилотируется в России в банком, это повышение эффективности образования в Республике Саха-Якутия. Мы надеемся, что вот в июне на Питерском международном экономическом форуме будет как раз уже первые результаты показаны этого проекта. Социальные банды они адекватны для тех, кто у кого много денег. Если вы являетесь крупным донором, то мы вам рекомендуем использовать этот инструмент. Это классный, действительно инструмент. Следующая вещь. Если у вас немного денег, но тем не менее вы все-таки хотите, чтобы эти деньги работали, и вы хотите, чтобы, опять же, ваши деньги работали не только в финансовом плане, но и в плане социального воздействия, то вы можете обратиться к нам в фонд социальных инвестиций. Мы поможем вам подобрать проект, который вам будет наиболее интересен и близок. То есть, например, либо это экологические какие-то проекты, либо это какие-то социальные проекты которые вы можете проинвестировать свои деньги. Мы вам здесь можем помочь структурировать эту сделку и, естественно, обсудить какие-то проекты, которые там, наиболее выгодны с финансовой точки зрения, которые дадут процент выше, чем по рынку. Естественно, это в любом случае рискованные инвестиции, рискованные операции, но в данном случае это оправдано и это нормально. То есть вы здесь, опять же, можете вкладывать в проекты социальных предпринимателей, получить и финансовый возврат, и получить, соответственно, социальный или экологический эффект, который есть. Соответственно, на текущий день у нас есть три инструмента, которыми вы можете пользоваться. Первый инструмент – вы можете пойти на биржу и купить ценные бумаги. Второй инструмент – если вы крупный донор, вы можете воспользоваться социальными бандами – Третий инструмент, если вы э, просто физическое лицо да, или небольшая компания, которые хотят еще, чтобы их деньги работали на социальное воздействие, вы можете вкладываться напрямую, либо через займы, либо через условно-возвратное финансирование, либо через прямые инвестиции, непосредственно в проект социальных предпринимателей и, соответственно, через это получать и финансовый возврат, и социальное и экологическое воздействие. Кроме того, если вы, только начинаете присматриваться к, соци... к социальной сфере и только начинаете для себя думать о том, как вы можете развернуть ваши деньги в сторону еще и социального и экологического воздействия, мы вам рекомендуем а, две образовательные программы. Первая образовательная программа, она проходит в Оксфорде при поддержке фонда Потанина. А, она проходит на конкурсной основе, но вы можете напрямую туда поехать. Она будет в ноябре, называется «Social Finance». И вторая программа, эта программа в Москве, в России, она проходит на площадке Российского экономического университета имени Плеханова вместе с как раз фондом социальных инвестиций, где вы также можете получить необходимые знания и навыки по поводу социальных, финансов социального инвестирования. Коллеги, так, желаю вам удачи во вложении ваших денег и в нанесении непоправимой социальной пользы. Спасибо.